Ребята, время 6 утра, решил я каждый день начинать от 6. Попробую, посмотрим, что из этого получится. Почему мне это удобно? Потому что все те автосалоны, автостоянки, где я забираю или доставляю автомобили, работают примерно до 5-6. До это мало для меня, потому что если я выезжаю 8 в 9, то я только раскачиваюсь к 5-6, но нет, конечно. Но, то есть, У меня время еще предостаточно остается. Я рулю обычно до 10, мне локбук мой разрешает. А сейчас, получается, если я выезжаю в 5 утра, то я и работаю примерно, ну вот 11 часов прибавляем моего драйвинга, да, получается у нас до 4 часов, ну плюс обед, плюс остановки, ну до 5, до 6 пускай даже, до 7, если там с разгрузками. Все, рабочий день закончился. По-моему, так поинтереснее. Ну попробуй, по крайней мере, посмотрим. Вот сегодня получается так, что ты выезжаешь на час, на два пораньше, и ты едешь всего лишь, ну где-то час, вот если я в 6 выезжаю, час в темноте еду. Но это лучше, чем ехать 5 часов вечером в темноте, правильно? А заканчивать раньше? Ну, в общем, попробую. Главное, чтобы мне производительность, в общем, выросла. Вы поняли, о чем я, да? Чтобы я успевал все эти тачки забирать отдавать, что я сейчас и делаю. В 9 утра подъезжаю отдавать Jaguar. Вот и все. Красивое место, правда, ребята? Вот здесь сейчас бежала живность. Я развернулся просто. Все, отдал машину. Сейчас собираю вот этот хлам свой. Подстилки и ремни. И поехали. Следующий уже забирать, ребят, уже обратно. В общем, буду стараться сегодня много дел сделать, поэтому пораньше проснулся. Поменьше болтать, если буду, то очень все успею. Вот, ребята, в чем преимущество моего трейлера закрытого. В том, что я могу брать машины, те, которые идут, соответственно, дорогие машины, которые идут только на закрытый трейлер, на мой, и те, которые на открытый, если они, например, по нормальной цене или по нужному нам маршруту. И вот этот автомобиль как раз тот, который мне нужен. На открытом трейлере ты можешь охватить только половину рынка. А я могу охватить весь рынок. Поэтому эта машина удобная была с того места, где я нахожусь. Ее и забираю. Итак, ребятки, доставил Dodge. Клиент рад к вопросу о том, есть ли работа. Клиент мне сказал, что я ждал две недели машину. Все ли в порядке, можно выезжать. Колеса нормально, давление... Все отлично. Ладно, в общем, две недели он ждал, я говорю, ну, чувак, я только два дня ехал, он не-не-не, к тебе претензий нету, просто мне не могли найти водителя, поняли, да, так что заказов, блин, тьма, ребят, некогда разводить. Приехал загружать машину, доджвайпер, женщина выбежала, да-да, вы у нас будете забирать, я говорю, ну, хорошо, давайте, мы не можем тебе здесь отдать, мы не можем сюда приехать на доджи, почему он не ездит, он ездит, а почему вы не можете, ну, потому что мы не можем так далеко ехать, ну, вам что-то проехать вон так, вот чуть-чуть, я говорю. Я говорю, а как мне туда доехать? А, ну тебе нужно сюда, там односторонне, потом по фривэю, там объехать. Я говорю, ну слушайте, ну это же много очень. Как я так сделаю? Я говорю, я хотел. Я, я, то есть у них нет реального центрального гейта для грузовиков. Обычно пишутся такие знаки, типа парковка для грузовиков, и ты там, соответственно, загружаешься. У них такой истории нет, поэтому мне ничего не оставалось делать, как просто где-то найти. Я искал, искал, там не нашел. А я говорю, за... где я могу забрать? Там где-то у нас есть. Я говорю, ну там же для маленьких машин. Ну, короче. В итоге ругались, ругались с ней. Я говорю, ну извините, я тогда не заберу ваш машину. Он говорит, а что, где, как, как не заберешь? Ну вот так не заберу. А давай я тебе вот эти ворота открою сразу. Блин, ну почему такие вредные? Ну что сразу не, не открыть их? Есть у них ворота вот здесь, она мне просто не хотела их открывать. Вы видели, как они жестко контролировали, смотрели, фотографировали. Аккуратно, вот здесь ты не сможешь. Что, то, то. В общем, влазили. Не давали мне спокойно работать. Ладно, их право что делать. Поехали. Вот эта губа, не знаю, как ее назвать. Зачем она вообще нужна? В чем прикол? Она, конечно, очень низкая. Очень низкая, видите, как мой ботинок. И мешает мне немножечко. Может ее отпилить, как вы думаете? Решила я сразу... Переукуркать. Оказалось, ребята, что все-таки я не подрасчитал Хьюстон он большой, я думаю. Ну, Хьюстон и Хьюстон. Первую эту закину. А вторую следующую. Так не получилось, ребят. Хьюстон он огромный. Поэтому пришлось сейчас Porsche выгонять. А, за... а Porsche он там стоял. А R8 перед ним. R8 выгонять, чтобы, вы... чтобы отдать Porsche. Вот я отдал этот Porsche. И сейчас теперь, я думаю, ну сразу, раз уж так вышло, что у меня там место освободилось, вот это идет вообще войомин. О, Висконсин, штат. И поэтому я ее сразу туда кину, а там разберемся. Правильно? Правильно. 2020 -го года корвет, ребятки, забираю. Такое место, ребята, автосалон. Видите, сколько траков стоит, загружается. В общем, ребятки, еду сейчас пообедать, а потом уже остальные тачки грузить. Мне осталось три машины загрузить. BMW X5 меня уже ждет. Блин, не очень хочется ее брать. Огромная она. Возиться с ней долго. Ну ладно. И еще две машины сейчас диспетчер кидает мне. И я погнал. Отсюда не выйдешь просто так. Надеюсь, что умещусь. Если нет, то придется совсем убирать ее. Пролез. Все, едем дальше. Здесь тракстопчик рядом, туда сразу поеду. Пока пообедаю. Вот так, такую тачку забираю. Эта тачка идет вообще на опен, на открытый. Трейлер. О, сразу. е моё надо же, ребят, вроде машина-то не совсем плохая, да? Фу. Вонище, здесь грязище. Короче, эта тачка идет на опен, поэтому она вот такая вот угрюмая. Смотрите, какой монитор, блин крутой. Я ее забираю, ребятки мои, и везу в ОСТИ. GMC, как ты заводишься? Ага, вот сюда ключ. Забираю ее в автосалоне Lexus, ребят. У них тут целый просто замок огромнейший. Я пришел, они говорят: ой, а кому идет, а как, а как нам ее найти? Блин, мы ее не можем найти. Начали звонить разные департменты. Тут огромная просто замок, как дворец Путина, знаете. Искали, искали. Где-то на аквадискотеке, в итоге они ее нашли. Эту машину. Все, гружу. И поехали выгружать вот эту автомобиль. Вот эту автомобиль, вот эту машину, которая находится в серединке который я сейчас только забрал Крайслер. Вот и все, ребятки. Конечно, выглядит она устрашающей. Как будто бы она мне не поместится. Да, просто огромная. Но, смотрите, я поднял рампы практически на всю. Для удобства. Все, сейчас я вот сюда видеокамеру поставлю для вас. И погнали загружать. Ребят, какой-то контроль проезжаю. Это связано, видимо, с тем, что я сейчас нахожусь на границе с Мексикой. Поэтому они тут проверяют документы. Кто ты, откуда ты, не сбежал ли ты с Мексики. Вон, видите, собаки у них здесь огромный контрольный пропускной пункт. И никак его не объедешь. И вон собаки, смотрите, они с собаками проверяют автомобили. Сейчас посмотрим, что им надо. Да, вот, смотрите, собаки проверяют, нюхают каждую машину. Блин, молодцы, научены, обучены. Короче, ребята, он спросил, есть ли кто-нибудь сзади. Я говорю, никого нету. Он говорит, отодвинь, пожалуйста, шторку. Я отодвинул шторку. Ну, короче, действительно, они нелегалов ловят. Он говорит, ты United States citizen? Я говорю, да. Он говорит, have a good day. Я поехал дальше. Поверил на слово, может я из Мексики сбежал и катаюсь на траке, работаю И нелегал Потому что глаза у меня честные, ребята Поехали Ребята, история такая, я приехал на какую-то сейчас стоянку в деревне, в Техасе Мне нужно забрать BMW, она не работает Это видимо тоже, тоже какая-то компания, которая занимается перевозками Видите, у них тут трачки есть, машин очень много ну, Видимо кто-то скинул, кто-то не доставил, я доставлю Блин, огромная она, конечно, высокая Сказали, что не заводится Поэтому я взял jump starter, Но платят за нее хорошо, поэтому надо взять высоко вот эти рейлинги Мне будут мешать, но я думаю, что придется колеса спускать Чтобы ее уместить, потому что у меня сейчас уже две машины Будет огромных Поэтому надо как-то справляться Да, здесь, конечно, срач Сказалось, что ключ внутри Поэтому давайте попробуем ее заведем для начала Для начала Так и где тут аккумулятор вообще искать или не обязательно, вот плюсовой в принципе есть, минусовой на двигатель, да? ну что, попробуем завести заведется, но ну, нет ключ где-то внутри не, а, ребят, не хочет, представляете? так, сейчас надо печку выключить помните, да, когда такие тачки были модные сейчас никому не нужны Блин, не хочет, представляете, как мой джампер не оселяет Двигатель большой Yes, осилил Осилил Теперь главное ее уместить Так, ребятки, как-то мне эти две громилы большие нужно поставить Загрузить Специально рядом поставил, чтобы понять, какая больше Но очевидно, что GMC слева, она повыше Короче, план такой Хуракан мне уже нашли Хуракан это маленькая Помните я уже брал ламборгини Она пойдет наверх На то вот, той здоровой А вот над этой здоровой Пойдет либо Корвет вот этот Внизу который, Ну то есть понимаете да Какую мне работу нужно проделать Либо я сейчас буду пытаться Вот эту Каким-то образом Вот так в крив поставить Поняли да Для чего Для того чтобы нос Туда опустить Она уместилась А жопу на всю поднять вверх И может быть Тогда сюда будем его уместить Если уместится Будет просто шикарно Меньше мне работы Нет значит придется Конечно здесь задержаться На часочек Все это дело перекинуть. Вот еще, братишка, подъехал. Так, ребята, на ну что, почти уместил. Я думаю, что уже даже уместил. Вот здесь встанет тот автомобиль, но на всякий случай. Видите, здесь все везде касается. Там касается. Все, надо колеса спускать. Поэтому как-нибудь подбираемся и спускаем. А что делать? Пару метров, полтора метра проеду на спущенном. Я думаю, невелика потеря. Блин, какая-то она высокая. Может быть, здесь какая-то пневма есть. Это, ребята, к вопросу о том, а что ты сразу не ставишь так, как разгружать Вот, пожалуйста Неизвестно, какая первая будет выгружаться Меня это мало волнует Потому что здесь проблема вообще бы их вместить Понимаете, да? Да, уже пространство огромное просто Так что все будет четко, не переживайте Вот и все, ребятки Пол сантиметра остается Сюда я как раз проложу одеялко И все будет четко Но какая красота Не пришлось двойную работу делать, тебе выгружать, перезагружать все четко. Так, не пили обратно, где они. Вот здесь сейчас закручиваю и все. Вот мой трак, вот здесь Дом клиента, он пока еще не приехал В седьмой час доходит, смотрите какая здесь красота Закрытый такой поселок И вот здесь своя такая речушка и фонтаны свои Красота, правда? Присел здесь и наблюдаешь Потрясающе просто Свежо, хорошо Там вот лебеди туда дальше видно И вода чистая, чистая Интересно, как глубоко здесь Красота Ребята, как обычно заходим Вот смотрите, дом клиента Стоит 520 тысяч долларов, пожалуйста Он не продается, конечно Четырехкомнатный Три с половиной ванной И 400 где-то квадратных метров И 0,25 акра земли Вот он красивый какой, да? И даже внутри, смотрите, есть фотографии 500 тысяч долларов, пожалуйста Красота Красота. И вот рядом еще что тут есть у нас. 420. Там вон, ребятишки, смотрите, рыбачит. Красота. Все, мужичок пришел. Время. Половина седьмого. Он говорит, что мне сегодня позвонили с утра, но я был на работе. Извини, чувак. Ну, короче, так он прям оправдывался долго. Сейчас, говорит, давай выгоню один. Смотрите, какой длинный у него гараж. И потом следующую тачку забираю я. Хуракан. Она там на комнат коврики коврике специально стоит. Ребята, я посмотрел, вот смотрите, дом у него стоит пятихатки, а пятихатку 500 долларов, 500 тысяч долларов, а Хуракан стоит 200 тысяч долларов, практически половина его дома. А еще, ребята, как вам кажется, по-моему, самая удачная машина, которая мне может стать туда сзад, поскольку там у меня стоит огромный GMC автомобиль, и ничего меньше я уже поставить не могу, ничего больше, точнее, чем Хуракан. Хуракан очень плоский, у меня прям туда идеально войдет, поэтому очень повезло, что диспетчер нашел такую тачку, смотрите что получилось, она такая маленькая, что я ее просто загнал, жопу поднял, сейчас умещаем, а потом выравниваем ее, сначала ту тачку вмещаю преимущество, ребят, того, что у меня много дверей, видите, с левой стороны бац, выпрыгнул там справа, так, ну что, ребята, по-моему, идеально, да, здесь оставляем пару кулаков эту, смотрите, смотрите, как много места, блин, я боялся, что она не уместится, короче, сейчас я ее выравниваю и просто ее еще на эту рампу загоняю, эту тачку, как вы считаете, правильная идея, нет? Для чего? Для того, чтобы разгрузить как можно больше задние колеса, мои колеса вот здесь Я не знаю, кстати, ребят, насколько это правильная позиция, сейчас с колесами, тут-фу, конечно, проблем нету и просто я хочу, поскольку они маленькие, их немножечко поддержать, маленьких нужно поддерживать, правильно? Хочу их просто туда, тачки все туда сместить Интересно ваше мнение, как вы считаете, правильная эта позиция или нет, или не стоит, нужно равномерно распределять. Ну, как мы знаем по видеороликам, множеством, как правильно разгружать трейлер, на заднюю часть нельзя сильно загружать, потому что, ну, может занос пойти. Ну, а передние колеса у меня огромные на траке, поэтому я думаю, что это нормально. Ребята, приехал забирать Мазерати Гран Туризма В интернете посмотрел, это такая маленькая Удобная тачка, сегодня с утра я скинул BMW X5, помните у меня была где Я колеса спускал Все, отдал, теперь иду Мазерати забирать, где-то она здесь стоит Пойдемте сделаем вместе с вами инспекцию Этой тачки, вон она Пойдемте быстренько инспекцию сделаем Да, это она, сейчас сделаем давайте инспекцию Вместе с вами осмотрим ее И все к тем временем усиливается. Ребята, сегодня реально передали прогноз погоду. Мне уже клиент написал, диспетчер сказал, что будет какой-то большой шторм, ветер, буря. Не знаю, снежная или нет. Посмотрим. Короче, я думаю, что сейчас поеду, а там посмотрим. Если прямо вот начнет сильный ветер, начнет сносить страсы, то я, наверное, остановлюсь и где-то буду ночевать. Если нет, то, наверное, доеду, потому что у меня, в принципе, все тачки... Ну, я уже их отдаю. Это я взял малышку просто здесь доехать немножечко, то есть одна машина была до Сан-Луис, Мизури штат и поэтому я ее беру, вот это вот еще маленькую, маленькую на маленький трип до Чикаго найдет так, не хочет доводиться. хотела 13 тысяч, ребят, пробег около 20 в километрах Ребята, как и говорили, начинается какая-то пурга, в вьюга. Вообще с трудом я что-то вижу, ребята, и на ближнем, и на дальнем. Иногда на ближнем реально лучше, вот как сейчас. Дворники на максимальной скорости. Печку включил во всю на всю, на окно, чтобы все это дело не примерзало на дворники, потому что снег прям валит огромными хлопьями. С трудом я что-то вижу. Еду со скоростью 40 миль в час, где-то 60 км в час стараюсь держаться вот этого вот грузовичка. Иногда мы меняем направление на поворотах, и видимость становится чуточку лучше. Снег падает с другой стороны. Блин, до ближайшей стоянки мне ехать час. Но ну, не до совсем ближайшей, конечно, но до той, где бы я хотел заночевать. В Индианаполисе, ребят. Индианаполис. Город большой. Я там остановлюсь и уже до понедельника буду там. Сегодня суббота вечер. А завтра мы с вами может быть по городам, по каким-то потусоваться сходим. Не по городам, а по местам, по интересам. конечно, устают просто невероятно. Я проехал минут, наверное, 20 и уже просто устал. Вот так, наверное, массовая аварии происходит. Вот мы сейчас едем гуськом все друг за другом. За мной очень много траков. Но кто-то прям. Хотя гололед сейчас, ребята, сейчас минусовая температура. Очень скользко, очевидно. Кто-то прям вот, например, вот этот трак, видимо, супер профессионал, родился, наверное, в траке даже водитель. Обгоняет прям на полной скорости. На аваричках тоже. Вот она, ребята, борьба за заработок, за грузы. Старается больше проехать, чтобы больше заработать. Так что в таких, ребята, ситуациях лучше, конечно. Все это дело отодвинуть подальше и просто останавливаться, искать ближайшую парковку. Что я сейчас и делаю, ребята. Мне ехать еще где-то час до Индианаполиса, но я, наверное, там не буду оставаться. Ближайшую еще парковку это показывает, что 10 минут какая-то есть парковка, посмотрим. Это снегопад, ну нафиг, дальше не поеду. Смотрите, просто все заледенело. Можно было бы написать «Путин вор», но не получается не получается офигеть вот это да, в общем я остановился просто легковая, ребят, заправка я сейчас даже на эту маленькую горочку забирался, у меня еле вышло пойду инспекцию сделаю все ли нормально, все ли колеса на месте все ли в порядке и наверное здесь, ребята ну по крайней мере ближайший час-два точно пробуду, а там наверное и ночевать придется и делать здесь рестарт локбука в принципе, перекресток такой неоживленный, машин нет, поэтому я думаю, что здесь парковаться можно и, главное, безопасно, потому что туда ехать нет, это нереально, ребята. Туда ехать это ненормально. Ну ничего, ребята, в принципе, в принципе, я думаю, что я, наверное, здесь и заночую, потому что это большая ошибка ехать дальше. Там вообще все красное, просто красное, красное. Посмотрите, сейчас я уменьшу. Вот, смотрите здесь пока коричневая, коричневая дальше красная, коричневая и дальше там отметка была авария и все, то есть видите, все до Индианаполя остается 40 миль это 60 километров всего лишь, но до большого города, но я туда не доеду потому что я туда сейчас встряну здесь и в лучшем случае я не попаду в аварию и просто, ну весь измучаюсь просто и доеду может быть через часа три, а может быть и не три, потому что глухая пробка и все, ты встал и никуда уже не съедешь, понимаете поэтому лучше предусмотрительно свернуть заранее тем более, что здесь какой-никакой, ну, как бы светло здесь, да, это безопасно. Здесь можно сходить в торговый центр, в туалет, все. В принципе, еды у меня полный холодильник, топливо у меня тоже полный бак, полбака. То есть, в принципе, нормально, я здесь точно проживу. Ребята, приехал заменить колесо. Казалось бы, просто нужно тупо заменить колесо. Одно, на трейлере. Я наехал на бордюр, и оно, ну, короче, хана ему. Знаете, что сейчас было? Они говорят, не заходи сюда, во-первых, а потом сделали, говорят, все, выезжай. Во-первых, они вот эту не закрепили, то есть вот это все болталось. Во-вторых, вот такое колесо было спущено. Я говорю, чуваки, так не пойдет, мне нужно накачать. Не-не-не, ты типа, все, выезжай. Я говорю, вы что, дурели? Мне надо накачать. Вот эту закрепить. они ее закрепили кое-как. Потом я начал качать, у меня 20 PSI. Я говорю, дайте накачать, они говорят, 20 баксов. Я говорю, в смысле, вы, вы мне ничего не сделали. 20 баксов, типа, я говорю, офигели, за что 20 баксов? Я вам загнал, у меня было 100 PSI, а сейчас 20 PSI. Вы что, Еще что, что вы вообще говорите? Типа, я говорю, не, я не буду платить, я говорю, я не уеду, я не могу уехать. Потом, знаете, что, блин, это просто надо было все записывать. Смотрите, что сейчас. Я говорю, вот видите, болты, ребят, видно вам или нет? Видите, они срезаны с одной стороны. Канавка такая специальная. Специально срезан болт. Гаечка. Гаечка, видите, гаечка. Срезана. Для того, чтобы она туда входила. В диск. Yeah, I know. Yeah. But you made mistake. You made mistake. Окей. If I не see Get out of the fucking shop! Вау! Wow. You serious? Yeah, I'm fucking serious. Yeah. Working! Get the fuck out! Working! Get out! Working! Get the fuck out! Go working! Go working! Man! <laughs> Короче, это просто беспредел! Ребят, я не хотел это записывать, но у меня просто все руки грязные. Дело не в деньгах, вы поймите. Еще раз, я вот вам, вам это объясняю, не хотел записывать, думаю, ладно, сделаю и поеду дальше. Ну я не смог, не смог это. Get, yeah, get out. No, I will... No, get out. Why I can? Get out. Yeah, no problem. Out. You call. I do have a problem. No problem. Get out. Yeah, get out. recording yeah. yeah, don't record me. Why? Right. Why? said. It. Why? Oh my God, you're fucking. Yeah, yeah. I'm gonna work on it. I won't work on it until you Короче, он мне говорит, я буду, говорит, звонить в полицию. Блин, это просто беспредел. Он говорит, это лайф? Ну, типа, спросил, это онлайн, говорит. Ну, поняли, да? Я вам перевожу. Я говорю, а почему ты спрашиваешь? Я говорю, почему ты... Он говорит, просто интересно, и хай говорит, я, мы говорит, не будем работать, если ты записываешь на камеру, мы не будем работать. Я говорю, ну, no проблема. Ну, короче, молодой пацан, самый молодой из них, какой-то чересчур дерзкий, просто дерзкий. Крепят мои вот эти вот распределители, сейчас его закрепят, потом я скажу, можно я проверю, потому что он что-то не пускает, он может сказать, что нет, выезжай, потом проверяй. Посмотрим. Наверное, тоже будет прав, не знаю, но во всяком случае это просто отношение вам покажет, да? Я не знаю, слышно вам или нет было, но я попрошу человека, который мне монтирует ролик, вставить Он подошел ко мне, я включил камеру и в кармане ее держал. Сорри, извини, чувак. Типа, я реально преувеличил но типа... Really? Ну, типа я, короче, реально извиняюсь. Извини меня, пожалуйста, это был мой первый раз. Я первый раз столкнулся с этим. Прости, пожалуйста, кулаком бьет мне. Ну, в Америке так типа, давай, брат. Я говорю, я можно проверить? Схожу. Он говорит, да, иди проверь. Посмотрел, все четко. Извини, извини, еще раз, пожалуйста, извини, короче. Такие дела, ребята, я не знаю, я даже расчувствовался, мне как-то его так жалко стало. Бедолага. Ну, на самом деле, бедолага я еще и тогда говорил, когда я на него злой был он бедолага. Но бедолага я еще бор за бедолага. Это вдвойне. Вдвойне хуже, чем бедолага, которая прислушивается да, к советам, прислушивается к... к тому, что говорят люди помнее. <с1000> Ладно, еду дальше.